10 лет гарантии, 800 оборотов. Подключение машинки. Вот такая система. Сама машинка инверторная. Так, ну и здесь вот здесь комплект. заглушки, какие-то ключ как шланг на подачу воды. Холодной. на одной стороне шлана вот такое соединение то есть это прикрепляется к машинке проверяем прокладка есть нормально вот сюда она вставляется здесь у нас типа фильтр еще стоит если когда засорится надо будет это дело смотреть вот и аккуратненько его одеваем Резьбу щупали С этой стороны шланы тоже стоит вот этот фильтр. То есть когда воды не будет, надо будет этот фильтр смотреть. И прокладочка есть, смотрим мы есть. Теперь у нас оно не хватает вот Подай, туда вот. Чуть -чуть. Нам надо нарастить и поставить здесь кран. Вот что мы имеем. Мы значит купили вот такую бидо, переходник. И вкручиваем сюда. Здесь у нас прокладка есть. А здесь у нас на как раз прокладка. Сюда мы поставим кран. Вот такой. Но так как здесь прокладок нет и они не предусмотрены, сюда надо будет фумку намотать и закрутить. Берем вот такую фумочку. Наматываем сюда вот это видно. Вот так вот. Желательно вот так вот в эту сторону его крутить. То есть как закручиваем, так это лишнее потом у нас отскочит. Здесь чуть потолще. Есть. Отрываем и закручиваем сюда. нормально подмотали, а потом ключом и стянем. Так, теперь нам надо нарастить, удлинить вот эту беду. Значит, здесь тоже прокладки нет, фумочкой можно, но можно прокладку здесь можно было поставить. Почему-то ее не взяли мы. Желательно даже лучше, потому что там видят такое плоское место, на которое прокладка как раз и хорошо легла бы. Подматываем здесь. Здесь потолще. Есть. И вкручиваем сюда. Вот таким вот образом. И ключиками потом поддавим. Шланг мы нарастили, теперь у нас вполне хватает в тот стык. Там мы разберем, один тройник уберем, эту раковину старую убираем вместе с этим самым со смесителем. ставим новую раковину и все это дело в этом узлу подключаем. Так, сброс воды в канализацию. Вот она шланга, не хватало этой шланги. Значит мы докупили еще вот такую шланочку, вот такой кусочек здесь такой значит у нас выход, и здесь соединили вот ее то есть на удлинение вот теперь у нас она помахла вполне хватает до слива но здесь надо будет трынник. Мы здесь элементарно эту трубочку мы вытаскиваем это у нас она заменится вот этот тройничок ставим туда